Нам, короче, надо ждать всех в девять тут, и потом пойдем в бассейн. Да. Yeah. Ты yeah. тут не похожа yeah. на себя в этом. Как в чем? Шейкер, шейкер. Включи музыку. Нет, ну тут не. Шейкер. Ну ты ее знаешь ты немного. В смысле? в смысле? Мы с в, в одной группе катались. Давай звоним дальше. Боль. Звони Боль. дальше. Катя? Да. Маша? А идет. Бассейн. бассейн. Она тебя сводкаю. Кто? Полина. Полина. Скрин. Еще раз. Какая полина? Чтобы Или Анютка вот какая-то сфоткала? Я не знаю, я не разрешаю. Цвета я даль а вот да. то. Надо меня фоткать. Я кому-то позвонила, забыла кому. А, Пушман. Тимейкин. Шейкер. Шейкер. Кому сейчас? Юля Пушман. Али... Алло, Алло, это Юля Пушман. Слышите? А ты не можешь сделать одно задание? Алина. Да, конечно. А ты не можешь сказать что-нибудь с акцентом? Да. Алло, Полин. Ты можешь объяснить, где бассейн? Алло. А. Ну ладно, понятно. А когда ты перестанешь фотошопить фотки? Когда ты перестанешь фотошопить фотки? Да нет, нравится. Ладно, пока. Привет. Ну так без линии не очень интересно. Он как-то, не знаю. Без линии? Да. Он очень смешно. Алло, твои родители случайно не пираты? Что? Откуда у них такое закроется? Плюс девять, я не знаю, что это со стороны. Ну, ну во-первых, фигуристов плохих нету. И тем более мы не будем такого говорить. А, да. Мы только хорошие там какой-нибудь. Патинейки. <ребят> а, баллист. Там был футболист. Но мы все равно не скажем. Извините. Это наши танцоры. Все, yes. давай. Здоровую книгу. Да. Давай листочек сначала потом. О, Филиппин. Привет. Hello. Если ты сейчас будешь обсирать... Что Вы где? В холле о чем ты сказала, Где сейчас припрутся. Диспетчер. Да, очень смешно. Нет! В тот момент... Да, Алина Загитова снимает а трансляцию. Раз. Я хотела сказать, все Алина, ожидали ну, от меня, что я, я буду трансляцию. Я буду Пойдемте, в все здесь. сюда. А а нам вы же не надо... идете? Вы да. Не идете? Не Сказали, чтобы мы все и здесь собрались. а мать. Мы мать, нам пункте, Нам дали задание. Вот я, ска... я сказал, что Алина что Загитова снимает трансляцию. Все ожидали от меня, что я скажу, что Алина сошла с Но нет, я умный человек, очень приличный, Тебя очень... Не очень интеллигентный. Ты да, ты конечно. Я сейчас... тебе Ладно, все шучу-шучу. Меня... Да, Коля, конечно. Коля слышал? Кто? Он сказал что не мудрости я. Нет, я не буду звонить